Всем привет! Ежедневно в мире происходит множество удивительных вещей, но только единичным из них удается попасть на видеокамеру. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на самые удивительные случаи, в которые никто бы не поверил, если бы их не засняли. В Индонезии начал извергаться вулкан Мирапи и удивил местных жителей тем, что дым, который из него шел, был розового цвета. Ученые предполагают, что такой цвет получился из-за сильного содержания марганца в недрах земли, но жители Индонезии считают, что он просто соответствует нынешним трендам и пытается быть гламурным. А вот как ученые собирают свежую лаву для ее дальнейших исследований. С этого шмеля нужно брать пример как правильно расслабляться, он точно знает толк в настоящем чили. Именно так работает система пожаротушения на заправках которая похожа на запуск шаттла. Или может быть это Илон Маск опять ставит свои эксперименты, чтобы как-то заряжать свои Теслы в космосе. Оказывается, у людей, носящие парики, тоже есть особое приветствие. На Олимпиаде в Токио Япония продемонстрировала свою силу в высоких технологиях. Где на улицах города установили 3D-проекторы, чтобы удивить приезжих туристов. Если вы никогда не видели пиранью вживую, то вот вам наглядный пример того, что не стоит сувать ей палец в рот при встрече с этой рыбкой. Этот парень любит кататься на лодке и кормить морских птиц. Но помимо птиц, рыбой захотел полакомиться и морской лев, который запрыгнул на лодку и в наглую съел всю рыбу. Девушка решила подшутить над своей собакой, и вместо положенного ей ужина, она решила дать ей три кусочка сухого корма. Но такое решение не обрадовало песика, и он решил пойти на крайние меры. Во время мойки потолка уборщики, наверное, случайно открыли портал, который отправил их прямиком в Silent Хилл. Но если серьезно, то они задели систему пожарной сигнализации, в которой находилась застоялая вода, что и вызвало такое жуткое зрелище. Это наверное самый длинный змей во всем мире. Говорят, что он разматывается и по сей день. А эти головастики застряли на лилиях в каплях воды и никак не могут вернуться обратно в озеро. Потому что головастики, как и водомерки, настолько слабые и легкие, что не могут продавить поверхностную пленку воды. Если у вас дома завелся паук и вы не знаете, как от него избавиться, просто поставьте перед ним зеркало. Это отвлечет его на какое-то время. Если вы думали, что детская пружинка это бесполезная игрушка, то посмотрите, что с ней вытворяет этот парень. Вот что будет, если поставить на лодку V-образный шестицилиндровый двигатель, да еще и с турбиной. А вот и конкурент Шмелю. Эта хрюшка должна преподавать уроки по снятию стресса. Вы когда-нибудь видели, как краб ест кукурузу? Нет? Тогда смотрите. Все знают, что хомяки запасают еду в щеках. Но кто бы мог поверить, что туда может влезть столько. Теперь я точно понял смысл слова «хомячить». А вот так опускают якорь на большом судне. Если вы не могли представить размеры планет в нашей солнечной системе, то вам точно поможет эта визуализация. Если что, земля здесь. Если в вашем городе большие лужи, которые трудно пройти, то вам стоит поучиться у этого парня. Эта птица настолько привыкла к людям, что без проблем может дать пятюню. А эта обезьяна наверняка познала смысл жизни.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 А нет, все нормально, просто ветер настолько сильный, что поднимает деревья вместе с корнями. Этому парню нужно выступать на олимпиаде. Пишите в комментариях, если тоже закружилась голова от этого видоса. Этот приятель решил использовать руку вместо удочки. Но наверняка он не ожидал, что рыба действительно клюнет. А вот что будет, если зажечь сразу все фейерверки, которые были предназначены для 15-минутного шоу. Эта кошка устала мяукать под дверью, поэтому она научилась звонить звонок. А этот тигр, наверное, догадался, для чего его везут к ветеринару и решил удрать от хозяина. Что не так с этим лесом? На самом деле это озеро в Китае, из которого растут деревья. А вы знали, что не только люди любят кататься на водных горках, но и крокодилы тоже? А на этом у меня все.